Шалом, дорогие друзья, из мессианской общины Шавейцион, Цион, возвращенная на Сион, город Хайфа, мы вас приветствуем. И мы продолжаем отвечать на некоторые из вопросов. Вот такой вопрос пришел к нам. Является ли еврейская традиция более духовной, чем закон Божий? Еврейский Новый год и Новый год из книги Исход, 12 глава, 2 стих что из них правильно, но я так перевожу, что как на этот вопрос ответить. Знаете, вопрос непростой. Закон Элухима, вообще, что может быть более духовным, чем Божий закон? Разумеется, ничто с этим не сравнится. Но очень часто мы не всегда понимаем Божий закон, и для этого нам нужна так называемая интерпретация. И вот часто еврейские мудрецы древности, пророки, старейшины, Иешуа, апостолы, ученики его, истолковывали этот закон. Я понимаю, о чем вы здесь хотите намекнуть, об устной торе. Устная тора — это нечто другое. Хотя и она частично была уже во времена Иешуа и применялась, к примеру, если вы откроете Деяния апостолов» в последнюю главу, и там... Э, Рав Шауль или апостол Павел, он, его приводят в Узах в Рим, и он собирает еврейских э, э, лидеров еврейской общины и говорит им, дорогие братья, я никогда не приступил отеческих преданий. Что такое отеческие предание? Думаю, это как раз вот то, что и называется еврейская традиция, только не та, о которой мы сегодня говорим. Там в те древние времена она тоже была, наверное, немного другой. Смотрите, это есть некая интерпретация тех законов Божьих, которые нам даны, к примеру, почитается и мать твоих. Эта короткая фраза может облечься в целый ряд разных толкований. Как мы к этому подходим? Где мера почитания, где мера подчинения, а где мера уважения? И где оно все связано с тем же самым почитанием? Или соблюди шаббат. Что значит соблюди шаббат? Нажать кнопку на выключатель. Это есть работа, или развести огонь и сварить пищу, это есть работа, или еще что. То есть это все вопрос интерпретации. Так вот, я хочу сказать, закон Элугима является самым важным. Все интерпретации под ним, и интерпретация может разниться от интерпретации. И здесь это уже вопрос вашей совести, чему вы подчиняетесь. Теперь, когда некоторые говорят, вот современный равинистический иудаизм дает какие то постановления, нам им их слушаться или не слушаться? И здесь включите разум. И здесь будьте более гибки. И вот на второй части этого вопроса я попытаюсь вам пояснить, почему нам важно быть более гибкими. Вторая часть вопроса говорит, какой Новый год соблюдать? Еврейский, который обычно в... Э, сентябре или там, в начале октября, который называется Роша Шанай, который выпадает по библейскому календарю на Хагатруа или на Новый год, который записан в книге Исход, там где сказано «Сей месяц да будет первым у вас, и к этому дню относитесь как к началу года». Вы знаете, в Еврейском университете Иерусалимском есть профессор, женщина по имени Рахель Элиор. Я очень советую вам послушать ее лекции. И она разбирает вопросы еврейского календаря. Тот календарь, по которому мы сегодня живем, он... Совершенно другой, чем тот, который был во времена Иешуа. И во времена Иешуа был другой календарь, чем тот, который был во времена Хасмонеев. И до Хасманеев, как она объясняет, и у нее есть э, веские доказательства к тому, был другой календарь, который был установлен во времена э, Цадока или во времена Аарона. То есть мы живем по некоторым смещенным календарям. И к чему я вам это говорю? Вещи изменяются, и некоторые группы пытаются подстроить многие обстоятельства под себя. Так вот, к примеру, это Рахель Элиор говорит, что в свое время царь Давид, и это на основании кумранских записей, она является специалистом в этих вопросах, написал около четырех псалмов. И из них 300, 3600 были написаны специально для дней недели, каждый на каждый день 10 псалмов. Еще 40, то есть 10 на 4 особенных дня, это на 4 разделительных дня, которые разделяли солнце, отделяли лето от, от осени, осень от зимы, зиму, зиму от весны. То есть 364 дня во времена Цадока был календарь, который двигался по солнцу, и он э, включался 364 дня. И количество месяцев было немножко иным. Месяцы, которые сейчас используются, это месяцы, которые были взаимствованы из Вавилона, и все названия еврейских месяцев сегодняшних, они названия, которые, которые были взяты из вавилонских, из халдейских слов. Почему я это говорю? Э, есть определенные сдвиги. Мы, к сожалению, оригинал сегодня не имеем. Имеется в виду календаря, или, и мы должны как бы относиться в соответствии с этим. Ну, празднуют Израиль, Новый год, Наро шана Это отличная возможность с семьей собраться и отпраздновать. С другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что духовные вещи начинаются с весны, с месяца первого, как в исходе сказано, когда подготавливалось искупление, потому что по тем дням закладывались пророческие Вещи, которые привели к пришествию Иешуа, к его восхождению на крест, смерти, как пасхального агнца, воскресения из мертвых. И это должно определять начало, духовное начало. А попраздновать можно попраздновать и другие дни. Опять возвращаюсь к закону и законы традиций. Разумеется, нет ничего выше Слова Божьего. Но в конечном итоге мы живем по неким интерпретациям тех, которые дали или апостолы, или которые после интерпретировали епископа или руководители общин, поместных общин, поместных церквей, поместных бетейкнесет. И паства она где-то слушается вот этой интерпретацией. И я думаю, что Писание, да, поощряют нас, с одной стороны, быть послушными, с другой, когда есть вещи, с которыми мы не всегда согласны, ну, прийти просто поговорить, пообщаться и переубедить, если нужно. Но давайте на всем этом не ставить жесткое ударение. Господь Бог не ставит нас в жесткие рамки, он нам говорит «люби», и любовь это вещь пространная, и мы должны расти в этом чувстве и в этих поступках, которые обозначены словом «любовь». И это не значит, что он измеряет нас каким-то микрометром. Если мы будем относиться к жизни по микрометру, легализм впадет в наше сердце, и мы попадем под статью тех самых законников, которых в свое время обличал Иешуа Фарисеи из прогрессивной группы в свое время переросли в сугубо законническую. Такие вещи сегодня присутствуют и в современном иудаизме, и в современном христианстве. И упаси нас Господь в мессианском движении тоже попасть в эти западнии. И Давайте смотреть свободно, человеколюбиво. Возлюби Бога, возлюби ближнего своего. Это основные э, статусы Писания. Избегай греха, смотри за собой. Пусть Бог поможет всем нам. И благословений вам. Здравия и шалома.